И всем привет, с вами Ростиксон. В этом видео я расскажу об одной из самых популярных бирж всего мира, И также не только по моему мнению, а по мнению Cap, OKX. Поговорим об истории биржи, финансовых продуктах, ну и особенностях. Начинаем. Биржа OKX – дочерняя проект платформы для торговли цифровыми активами OKCoin. Создателем этих криптопроектов является StarSoya. Во время запуска криптобиржи OKX в США активно продвигали политику запрета блокчейн-проектов, занимавшихся продажей фьючерсов на криптовалюты. Развивать проект в таких условиях было нереально, поэтому местом рождения биржи OKX стал Гонконг. В начале 2016 года был выпущен собственный токен OKB на блокчейне Ethereum. Половину из 1 миллиарда монет получили пользователи биржи. В январе 2022 года... В связи с расширением функционала, биржа провела ребрендинг. Была убрана последняя буква из названия. Компания тем самым подчеркнула, что вышла за рамки обычной платформы для торговли криптовалютами. Эту деятельность в втором названии символизировали буквы XExchange. Регистрация. По умолчанию, сайт торговой платформы открывается на английском языке. Чтобы работать с биржей без языкового барьера, выбираем русский. Здесь же можно сразу выбрать валюту для отображения на сайте. Все ссылочки для регистрации будут по ссылке в описании. Также зарегистрировавшись, вы получите там какие-то бонусы. Но самое главное, скидку на торговые комиссии. В общем-то, будете экономить серьезные суммы. И биржа ОКХ сейчас заблокирована Роскомнадзором. Но если что, вы можете переходить через VPN или через зеркало. И сразу поясню, почему она заблокирована. Насколько я понял, так как... Биржа OKX не сотрудничает с правительством Российской Федерации, что довольно хорошо, как я считаю. Далее, рассказываю, как регистрироваться. Заходим на официальный сайт, в верхнем правом углу выбираем Сигнап регистрация. Зарегистрируемся на бирже через электронную почту, если то, выбираем e или мобильный телефон. Я думаю, лучше почту. Указываем актуальный e-mail, желательно, чтобы он нигде не палился у вас. Ну, такой хороший e-mail, без всякого спама. Указываем e-mail, потом принимаем правила работы. После капчи система попросит ввести шестизначный код подтверждения, высланный на e-mail или на номер телефона. Нажимаем на кнопку next. Все, если вы все сделаны верно, система автоматически перенаправит вас в личный кабинет на бирже, прислав ее на e-mail, что регистрация прошла успешно. Торговать на okx. Можно без верификации, данная процедура не является обязательным условием работы с биржей. Проходить верификацию на OKX можно в личном кабинете. Кликаем по значку профиля и выбираем верификацию. Указываем тип аккаунта, либо индивидуальный, либо корпоративный. Для проверки KFC per уровня необходимо ввести следующие данные. до граждан, имя, фамилия, ну и тип документа, его номер. После базовой проверки пользователь может начать торговлю на бирже. Пользователю также доступны там расширенные уровни проверки, которые подразумевают фотопроверку. Для этого можно использовать веб-камеру. Зачем повышать уровни KYC? С ростом уровня повышаются лимиты на вывод средств и лимиты для P2P-торговли. Если такой необходимости нет, то можно остановиться на базовом уровне верификации, которая предполагает частичную проверку личности. А можно вообще не проходить верификацию, потому что... Лимиты довольно большие и многим они даже не понадобятся. Но на всякий случай, если выходить, то можно. Спотовый рынок. Для торговли на спотовом рынке у KX доступны 600 торговых пар. 20-часовой объем торгов на споте составляет 31 тысяча биткоинов, что довольно много. Для доступа к спотовой торговле выбираем вкладку Trade, Basic Trading. Для торговли потребуется выбрать валютную пару и под графиком заполнить форму создания на покупку или продажу. Кстати, ну как вы видели, торговые объемы большие, ликвидность высокая, значит можно спокойно торговать, ни о чем не беспокоясь. Даже если у вас крупные суммы, то это особо не будет влиять на график. Примерно так. Ввиду растущего спроса на криптовалюты и деривативы, в конце 2019 года биржа расширила свой функционал, добавив торговлю опционными и фьючерсными контрактами на стейблкоин Tether USDT. Торговать фичерсами на OKX пользователи смогут с помощью кредитного плеча, что дает возможность использовать больше средств, чем имеется на счету. Для торговли фичерсами на OKX доступно много криптовалютам, в том числе биткоин, лайткоин, эфириум, XRP и так далее. Пользователи могут открывать длинные позиции для получения прибыли от роста цены цифрового актива или короткие позиции для получения прибыли от снижения цены цифрового актива. Преимущества и недостатки. Любая торговля это риски, а если речь идет о поперераске с криптовалютой, это предполагает двойные риски. Но самое главное, преимущество биржа работает давно, она находится в топе лучших бирж мира, она не сотрудничает с государствами, как мы видим. Большая ликвидность, в общем-то, бирже можно доверять, я считаю, недостатки. Ну, возможно, сейчас небольшой недостаток то, что домен заблокирован, но есть. Это на территории России, но есть зеркала и есть VPN. Вот примерно так. Вывод. Регистрируйтесь по ссылочке в описании и получайте скидку на торговые комиссии. Всем удачи, спасибо за просмотр.